Здравствуйте, меня зовут Марина, мне 38 лет, я из города Ростова-на-Дону. Я прошла круги Кирисоволь обучение по КМ 6 апреля. С тех пор мое здоровье окрепло, настроение улучшилось. Я стала терпимее, я стала замечать красивые яркие краски на улице, вокруг себя. Я стала наслаждаться жизнью и получать удовольствие от жизни. Спасибо Кирисоволь за предоставленную возможность обучения. Слава Богу за все.